И у меня вот в связи с этим вопрос, если у меня какой-то остался долг, то есть я могла же уйти, не отработав его до да. от конца. Совершенно верно, есть задолженность, да? Здесь да. Решить, решить вопрос этот можно двумя путями, то есть просто проанализировав логикой всю жизнь и понять, что он тебе дал, и его род, и его семья, и конкретно он, и что ты ему дала, и понять, где дисбаланс. То есть увидеть, в чем конкретный дисбаланс. Дальше этот дисбаланс нужно каким-то образом компенсировать. Вот, например, в русской практике есть такая, такой метод, да, он обычно делается на воскресенье, как бы обнуляя все долги. Люди друг другу говорят, прости меня, Христо. Ради говорят, Бог прости. То есть как бы люди не имеют друг перед другом уже задолженности, а переводят это, этот долг в более вышестоящую инстанцию. То есть религиозный И Там он сам определяется, кто кому чего должен, кто не должен. Да? И поскольку люди подобной фразы демонстрируют о том, что они готовы компенсировать эти самые долги, после такой переоцепки им приходят ситуации, где они могли бы эти долги отдать или взять. Ну, в данном случае этот метод, скажем так, он хорош, но он абсолютно безответственный, да? потому что мы перекладываем право принимать решения на, на, на, на другую структуру. А эта другая структура, вот эта вот ответственность, да, это не прибавит опыта, это не прибавит бытийной массы. Бытийная массы прибавляет собственный разум. То есть значит, здесь надо сделать все то же самое, что делает христианский эгрегор в данном случае, только в своей собственной голове, оценить сумму задолженности, но не в деньгах, безусловно, а в самой дорогостоящей валюте, во времени. Да? И постараться каким-то образом это время туда отдать. Ситуации будут складываться сами. Здесь самое главное их не гнать. А, ну, то есть я -то время ему... вот уделять? Уделять время не столько может быть ему, сколько системе, которая за ним стоит. А за ним стоит, как я понимаю, за вашим бывшим супругом его род. Да. А ваш ребенок является да, частью и того и рода. рода да, значит, вполне вероятно, что это все можно передать через ребенка. А, вот угу. То есть обстоятельства сложатся таким образом. Вы ребенку своему много времени уделяете? Она обычно достаточно, хотя она все время говорит, что мало. Вот, она не напрасно говорит, что мало. <т Parse98 object> да? То есть ей надо уделять больше времени. Подумайте, да, на самом деле время может оцениваться не только в часах и минутах, прежде всего время э э э э э оценивается в той информационной наполненности. Да? То есть можно просто с ребенком побыть, а можно с ним поучаствовать в каком-то процессе, который будет ее развивать, который будет ее учить. Да, то есть вот, вот об этом и нужно будет подумать. Заплатить деньги за детский сад, за, там, за хорошего репетитора, за школу, за, за, за то все, это не компенсация времени. Этого мало, этого недостаточно. Деньги самая дешевая валюта. Самая дешевая не откупиться, не работает это. Надо отдавать свое собственное время, если есть задолженность. А в данном случае получается, что задолженность не только как бы обязательства перед ребенком, но и за той системой, за которой он стоит. А значит времени надо будет отдать еще побольше, чем если бы вы просто общались с ребенком. Поэтому надо подумать именно о качественном наполнении этого времени. А, ну, да, Получается, что ну, действительно так. Но ну, ощущение у меня такое, когда мне здесь не снятся, что как будто я проживаю всю еще ту жизнь, а в этом никак не могу войти. Вот, то есть я как бы живу с мужем нынешним, мне хорошо, классно, все, но я не полностью да. отдаюсь. Ну вот это из-за этого, да, получается? Да, совершенно верно. Ну, помимо всего прочего, есть вот это вот внутреннее чувство неудовлетворенности выходом из предыдущей семьи. То есть подсознание вместе с подкоркой они знают, что есть задолженность. Да, и через сны пытаются вас навести на мысль, в чем конкретно, в каких конкретных ситуациях вы поступили неправильно. Ведь важно не просто отдать долг, а сделать выводы, когда этот долг возник. Он же не по злому умыслу возник, он возник стихийно, по недомыслию, по незнанию. Нас так научили, нас такими нарисовали, никто же не объяснил, как правильно. И вот подсознание выкидывает сейчас на, на, на, на, не, не, не только на необходимость этот долг отдать, но и правильно его оценить, правильно его проанализировать. А в чем, собственно говоря, он заключался, в чем неправота, где ошибка. И вот это как раз и есть самое ценное, что мы извлекаем из своего собственного опыта. Сложно в да, сложно. Здесь надо действительно отойти эмоционально, чтобы эм, разобрать любую ситуацию, надо от нее отойти эмоционально, то есть подняться сверху. И проанализировать ее с точки зрения совсем другого мозга, совсем другого взгляда. Как бы со стороны. Да? Вот как бы вы, например, оценивали эту ситуацию, если бы она произошла не с вами, а с вашими приятелями. Сложно, правда, правда. Астрал чистить значительно легче. А это уже сложно. Здесь, здесь, здесь нужно анализировать. Здесь, здесь совсем другой уровень мышления нужен. Прежде всего... Оставить за собой право честно признавать свои ошибки. Не пытаться себя оправдывать. Сказать, ну пропёрлась. Ну было. Ну было, я ж не отказываюсь. Да? Я готова отдать долг. все ребята, я свою готовность вам демонстрирую. Более того, я готова участвовать в событиях, которые позволят мне эту задолженность погасить. Я понимаю, что я не права. Единственное, что меня более или менее оправдывает только на сегодняшний момент, это того, что у меня отсутствовали эти знания. Но это не повсеместное оправдание, это оправдание лишь того, что я готова принять ситуации и участвовать в них. Ситуации, сделанные системой для того, чтобы я погасила свою задолженность. Ну, у меня единственное, что, что это я ушла из семьи, но я честно говорю, что я бы сейчас сделала то же самое. Вы в любом случае не правы, потому что вы вышли замуж за этого мужчину. Да? Вопрос звучит по-русски просто. Где глаза были? Вообще, да, я, у меня был протест перед этим. Совершенно верно, И надо было себя слушать. Надо было себе объяснять о том, что это не ваш человек. Не надо было начинать, не надо было говорить, да, в ЗАГСе, не надо было приносить обеты верности. А поскольку вы этот обет принесли, у вас договор, вы заключили договор с человеком, который, да, возможно, вам совершенно не подходит, но вы почему-то это сделали. Мироздание, конечно, плечами пожало от изумления, да, но ну, свободная воля есть свободная воля. Хочет человек да на здоровье, хочет он получить такой опыт, тайный ну, мазохист, пусть получает. Пусть получает. Да. А теперь вы говорите, нет, я такого вот не хочу. Он говорит, пардонте. Как это? Под вас все простроено, под вашу жизнь простроены события, под вашу жизнь простроены эпизоды, которые как-то связаны с другими людьми. То есть есть просчет будущего, а ты мне сейчас говоришь, что эта программа больше работать не будет. Как это не будет? А кто будет? Энергию откуда взять на пересчет вам и тебе и мужу теперь события отдельных, не зависящих друг от друга. Энергия будет браться оттуда, откуда она должна пойти, то есть от вас, от, от должника. Да, это все очень-очень просто. Да? Никто не будет тратить энергию на вас а, только потому, что вам так хочется. То есть нет, есть люди, которые могут использовать этот запас, но они находятся на очень высокой иерархической ступени. Они могут взять энергию от кого угодно. Им за это ничего не будет. А люди, которые только начинают здесь свой рост, особенно люди с психотипом ребенка, это однозначно, в этом мире вы только начинаете свой рост. Возможно, ваше земное воплощение это второе или третье. Да? А вы до этого момента воплощались вообще в других мирах. Соответственно, здесь вы набираете опыт со всеми его казусами и поэтому, конечно, право на дополнительный энергетический ресурс вы не имеете на дополнительный источник времени, вы тратите только то, что принадлежит вам по праву. А принадлежит по праву вам здоровье родовое и все права, которые положены вам по праву. Положены там деньги, есть у вас поток денег, положено здоровье, тратите здоровье. Вот система и выбирает из вас, из того источника, который является вашим по праву. Вот вашим по праву являлось физическое здоровье, вот вас по физике и бьет. Услышали меня, Оль? Да, я слышу. Надо я слышу. очень правильно анализировать свою жизнь, анализировать все свои поступки. Понимаете, очень часто люди живут так, как будто пишут черновик. Но у мобила мы всегда успеем. А не успеем, потому что каждое действие, оно зачитывается, но здесь есть определенный плюс. Пока человек жив, он очень много чего может исправить. А вот как только он уходит из этого мира, все, в данный момент начинается пересчет итогов. И ты уже захочешь что-либо осознать, переосознать, переизменить, все. Как только душа выходит из физического тела, она теряет доступ к источнику энергии. А соответственно любые изменения делаются на энергии. Информации вагон, а применить ее ты уже не можешь, потому что все, ты уже ушел, ты этому миру не принадлежишь. И итоги подводятся очень жестко. Смог, не смог, сделал, не сделал, долг, не долг, кому сколько. Вот и высчитывается бытийная масса. И сразу она идет либо в плюс, либо в минус. Минус воплощаешься здесь же в гораздо более худших условиях. Плюс дает тебе возможность права выбора.